Здравствуйте, мои дорогие друзья! 12 июня 2022 года Московия отпраздновала 20-й день России. В этот день президент Московии Путин вручил государственные премии ряду выдающихся государственных деятелей и акцентировал внимание на очень важной задаче консолидации московитов вокруг президента и его ближайшего окружения – для выполнения задач решения судьбы России на украинском Донбассе. Особую роль в консолидации московитовского сообщества Путин назначил фигуре императора Московии Петра, которому, как сообщил Путин, принадлежит заслуга возвращения России в ее исторические границы, которые Петр якобы не расширял, а только защищал и укреплял. Поэтому, так сказать, исключительно забота о защите и укреплении границ России подвигла московских диктаторов на войну со всем цивилизованным миром и в первую очередь со шведской короной. В результате 21-летней Северной войны Петровский топор прорубил России выход в Балтику, после чего была взята, а потом оставлена турецкая крепость Азов Вместе с выходом в Азовское море. И вот сегодня Московия отчаянно борется за свои исторические в кавычках рубежи, завоеванные ценой миллиардов человеческих жизней, принесенных в жертву московскому идолу. Сегодняшняя милитаристская Россия уже не скрывает своей геополитической цели достижения мирового господства путем колонизации посредством применения военной силы свободный мир и прежде всего украина сша великобритания и европейский союз ведут кровопролитную схватку с московскими мердорами угрожающему миру применением ядерного оружия и уже сейчас а именно 10 июня 2022 года нанесшими в харьковской области удар по позициям вооруженных сил украины термобарическим оружием солнцепек Применение солнцепека приводит к уничтожению всего живого на больших площадях высокой температурой и избыточным давлением. Принцип действия такого оружия заключается в том, что термобарический снаряд распыляет горючий, всепроникающий аэрозоль, после чего производится детонация горючей смеси. Один зал поражает 40 тысяч квадратных метров, 6 футбольных полей на которых выжигается все живое. Температура горения составляет 1000 градусов Цельсия. Военные эксперты утверждают, что от солнцепека может спасти только полная герметизация. Такими огнеметными системами российская армия поразила оборону вооруженных сил Украины под Харьковом и под Херсоном. А теперь про Петра Первого. Во-первых, Петр приказал всем гражданам России недуховного сословия сбрить бороды. Думается, что эта новость особенно понравится чеченцам. Ведь перспектива остаться без бороды просто лишает чеченских боевиков мужества. Чеченец без бороды не воин. Да что греха таить, из бородой-то какой из многоженцев боец. Во-вторых, что касается церкви, Петр упразднил патриаршество и подчинил российскую церковь себе. Так что в ближайшем будущем в Москве ждет церковная реформа по устранению патриарха и учреждению Всешутейского синода. Особую радость восстановления без патриаршества в Москве испытывают все без исключения московиты, поскольку это патриаршество восстановил в 1918 году Владимир Ильич Ленин, разрушивший Российскую империю. Сама декоммунизация по-путински как раз прогрессирует по полной, вплоть до упразднения самой должности патриарха Сия Московии. В-третьих, бурятская полигамия и шаманизм станет по всей видимости общеобязательным элементом нового мирового порядка, которому испытывает неподдельную склонность российский диктатор. Не зря ведь святитель Митрофан Воронежский отказался встречаться с Петром Первым, дворец которого был украшен скульптурами языческих богов, которые по учению христианства являются бесами, учения о которых так органично излагает Никита Милхалков в своей одноименной телепрограмме. Итак, смогут ли брить ее бород, Упразднение патриаршества и шаманизм сплотить московитов вокруг диктатора? Ответ очевиден. Нет. Не проще ли московитам обратиться в христианство? Ответ очевиден. Это очень и очень трудно. Ведь ни убийцы, ни насильники царства Христова не наследуют. А именно христианство и является тем непреодолимым препятствием, которое сегодня стоит на пути продвигаемого Путиным нового мирового порядка. Путин, где твое жало? Московия, где твоя победа?